Привет, друзья! Сегодня ко мне приехало много посуды от моих керамических друзей из Славянска. Отправили мне целую коробку. Не знаю, что там. Знаю, точно есть таджин. А что еще есть, сейчас я открою и посмотрю. Вот такая маленькая коробочка. Ух ты! Вау! Горшочки для жульена. Класс! Кстати, можно использовать не только как для жульена, но и для подачи соусов, салатов небольших порций. Да, если у вас стол небольшого размера, очень красиво впишется. Прикольно! Так, что еще у нас? Тоже, как подозреваю, баршочек, уже побольше. Ну, уже более такой классический вариант. Уже можно готовить и жаркое, запекать в нем. Тоже прикольный такой, красивый. Еще один такой же горшочек. Точно что-нибудь запечем. Красиво. Красивый рисунок на нем. Вот это, я так подозреваю, крышка от отжима. Класс. Тут есть отверстие для сбрасывания лишнего пара, очень классная конструкция, сейчас достанем остальное. Так, это... Классное такое приспособление для запекания блюда, для запекания э, курицы, вот одеваешь сверху, вот если вы знаете такой рецепт есть, я его сделаю, э, на банке запекают курицу, на бутылке, на банке, в духовке, при этом в банку наливают воду, добавляют специи э, разные, да, и вот вода начинает испаряться, изнутри как бы пропитывают курицу. Это один вариант. А в случае вот такого блюда специального, за счет нагрева равномерного э, посуды курица будет пропекаться и внутри. Тоже так же. Похоже маленький. Вау! Тут тарелочка. для подачи есть еще одна красота тарелка какое красивое блюдо вот. красивый кусок мяса большой так что мы имеем два горшочка замечательных классических жаркое картошка даже супы можно делать когда-то помню моя тетя готовила даже чуть ли не больше горшочки. Жульеница. Размер такой очень маленький, как раз для жульена, для запекания. Но его можно использовать дополнительно как соусница или для подачи небольших порций салата. А еще мне кажется, можно приготовить такое интересное ПП блюдо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 И вот я думаю, такую красоту можно будет приготовить. Я, кстати, попробую. Подпишитесь на канал, посмотрите, как это будет. Два таджина, таджины. Этот маленький, я так понимаю, вообще грамм на 600. Здесь вот э, вообще можно, я не знаю, порция небольшая. Ну, что-то из овощей можно запечь. Ну, так, на два человека. Порцию на раз можно приготовить что-то. И таджин большой. Ну, здесь уже меня мечтал, кстати, приготовить что-то из марокканской кухни. Сама форма таджина позволяет запекать а, блюдо, тушить, даже не запекать, а тушить очень долго и с минимальным количеством воды или соков, каких-нибудь. Да? Потому что, смотрите, Пар поднимается наверх, здесь он немножко остывает и по стенкам стекает, а лишний пар, если уже давление пар, паровой внутри поднимается, то здесь есть специальное отверстие, через которое пар этот стравливается. И я вот смотрел рецепты марокканские, интересно приготовить, там вот блюда готовят по 3, по 4, по 5 часов томятся и получается очень красиво, я тоже попробую. Так, ну, форма для запекания курицы. Я думаю, тут даже уточку симпатично можно запечь. Посмотрим, с каким-нибудь гарнирщиком тоже все это сделаем. Посуда для подачи. Это уже это для такой большой мужской тарелки борща. Борщ, зелень, сметана, перчиком сверху. Кусочек сала обязательно не забываем подрезать красиво так ну и жаровня есть такая жаровня тоже небольшая я так подозреваю грамм на 800 объемом что можно здесь да ну в принципе очень много она размер такой позволяет на даже на 3 человека можно она раз что-то приготовить попробуем вся посуда изготовлена из красной глины и у нее есть ряд преимуществ первое для меня очень важно у нее идет равномерный нагрев. Благодаря этому блюдо можно готовить долго, томить, например, да, запекать при достаточно низких температурах, ну, скажем, 150 градусов, за 2-3 часа можно даже получить красивую корочку. Она обыгрывает посуду из металла ценой, и при этом в ней получаются более качественные блюда. А теперь я это все буду тестировать. Ух! Mr. Yeah. Young. Yeah.